Премьера. Мелкий. Здорово, братух. Вот так и живем. Ради семьи. И такие твари, как твой братец, всю жизнь отравляли воздух. Ради любви. Ты меня совсем не знаешь. Это вопрос времени. Ради правды. В этом городе вообще кому-то можно доверить? Нужно бороться. И всегда оставаться человеком. Че ты хочешь? Справедливость. Новый сериал «Крутые меры» в воскресенье с 13.00. Смотри рен -ТВ. Будь человеком.